Здравствуйте, друзья! Вкратце о том, что происходит на фронтах. Вокруг Киева никаких заметных изменений нет. Их нет вообще в целом по всей карте, если смотреть на это именно в масштабах Украины, которых занимает площадь почти 600 тысяч квадратных километров. В целом, там идут позиционные бои. Киевский режим не может допустить проникновения российских вооруженных сил, собственную городскую застройку Киева, потому что это означает уже бои в самом Киеве. Российские войска этого не делают, потому что сейчас не хватает сил и средств для того, чтобы проводить наступательную операцию подобного масштаба. На левом берегу продолжаются бои под Броварами и Борисполем, и все силы брошены сейчас на зачистку тылов фронта. Не было создано, собственно говоря, никаких аналогов НКВД, СМЕРШа, тех дивизий НКВД, которые занимаются чисткой тылов. Не было создано резерв, который мог бы заниматься как охранные полки по охране тылов фронта. Поэтому этим приходится заниматься линейным частям вооруженных сил России, которые сейчас выдавили практически в Черниговской области остатки вооруженных сил киевского режима, собственно, Чернигов. Взяли под контроль, окружили блокпостами Славутич, объяснили, каким образом там будет строиться сейчас нормальная жизнь. Аналогичная ситуация в Сумской области. Там идут бои с остатками ВСУ под Тростянцом. Суму никто не трогает. Под Харьковом идут бои вокруг окружной, то есть по окраинным селам. Тоже в сам Харьков уже никто заходить не пытается, потому что это опять же операция по освобождению, на которой силы и средств у российской армии сейчас нет. Под Изюмом. Идет наступление на Славянский Краматорг, но не так быстро, как многим бы хотелось, потому что необходимо зачищать фланги. Дело не в том, чтобы взять под контроль дорогу и выйти непосредственно к границам Славянска. Дело в том, что и слева, и справа находятся еще разрозненные позиции ВСУ, в том числе в Светогорске. Их нужно в любом случае зачищать, обеспечивая беспрепятственное прохождение техники по дороге. Вот. Что касается самого Донбасса, то там продвижение километр 2-3 продолжается зачистка Марьинки, уничтожение укрепрайонов, это самые мощные укрепрайоны, мы об этом много раз говорили, все это понимают, поэтому тоже большого продвижения и побед здесь ожидать не следует. Это тяжелая работа, причем это самая хорошо вооруженная, мотивированная группировка войск кировского режима, которым некуда деваться, уйти куда-то на, на правый берег Днепра у них шансов нет, поэтому они воюют здесь. В Мариуполе точно так же идет зачистка квартала вокруг Азастали и имени Лича. Какое решение будет принято, собственно, по этим заводам, равнять их в пыль или же воевать так, как воевали в Мариуполе, в городской застройке, я не знаю. Что касается южного Фаса, то здесь ситуация для киевского режима очень печальная, потому что попытка сконцентрировать большие силы под Николаевым и наступать на Херсон, закончились пшиком, все закончилось обстрелом Чернобаевки, группировка на марше в местах сосредоточения была уничтожена, ночью были нанесены удары по самому Николаеву, в том числе разрушено здание областной администрации, это еще один пункт управления, если кто-то не понимает, почему бьют по областной администрации. Поэтому тут киевскому режиму тоже хвастаться нечем. Почему не происходит наступление, освобождение каких-то значимых городов, которого так все ждут? Просто потому, что несопоставимы масштабы боевых действий с территорией, которую сейчас контролируют российские войска. Территория, которая сейчас находится, это приблизительно около 200 тысяч квадратных километров на 200-тысячную группировку российских войск, при том, что линия фронта составляет более трех тысяч километров, если вы посмотрите всю эту изрезанную границу соприкосновения с войсками противника. То есть фактически наступление ведется силами меньшими, чем есть у киевского режима, если мы говорим о личном составе. Выручает подавляющее превосходство в техническом оснащении. Многих видов вооруженных сил просто у киевского режима в принципе нет. Плюс несопоставимые масштабы возможности восполнения боеприпасов, техники и всего прочего. Потому что Киеву, как вы понимаете, запад поставляет только стрелковое оружие противотанковые системы и ПЗРК. А воюют, простите меня, немножко другие. Есть авиация, есть флот, есть крылатые ракеты и масса других средств поражения, которых киевского режима просто нет. Превосходство в воздухе на море, естественно, преобладающее, полное. Поэтому, вот, собственно говоря, и идет выбивание инфраструктуры. И восполнять сейчас группировки киевскому режиму невозможно, потому что наиболее непо... непострадавшие части находятся на Западной Украине. Но обратите внимание, они не проявляют ни малейшего желания наносить какие-то удары или деблокировать Киев или деблокировать Николаев, Одессу, просто потому что это Своеобразный галицкий менталитет. Как только в Киеве все стало плохо, эти ребята вспоминают о том, что не западная Украина и вообще, по большому счету, не Украина, а Галиция, и что они всю жизнь были отдельны от, от этой территории. Они жили в Австро-Венгрии, в Польше, в любых других странах 7 веков. У них даже религия другая. Поэтому мы сами, вы сами, сами, сами, а мы здесь подождем, чем там у вас закончится, а потом попросимся, например, в Польшу. Польские миротворцы нас защитят. Вот эта ситуация, которая сложилась на данный момент. И обо всех руководительных изменениях мы будем уже смотреть говорить в следующих передачах. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.